Раздел шесть. Фонетическая зарядка. Послушай. Джа Оранж. Упражнение один. Послушай и повтори. Оранж. Пейдж. Кейдж. Упражнение. 2. Послушай и повтори.